Купить женскую сумку в интернет-магазине. Стильная, красивая летняя сумка, выполнена из гобелена и экокожи в отделке. Фабрика города Пензы "Золотой дождь". Сумка замечательно сочетается с различными тканями по фактуре и цвету. Яркая, стильная сумочка будет достойной подругой на каждый день. Две короткие ручки и одна длинная, позволит сумке быть не плече. Один вход. Внутри два отдела. Два кармашка под мелкие предметы и один на молнии. Удобная жесткая сумка, украшена на передней стенке декором. К сумке есть красивая косметичка из гобелена. Шикарная кисть. Маки. Подлаченный крокодил, милые дорогие женщины. Наши производители стараются для вас, шьют с любовью и заботой. Сделать заказ можно по телефону восемь девятьсот четыре, четыреста, тридцать Подпишись, чтобы первым увидеть наши новинки.